Будесник. Был на ты он с сатаною, так поется в старой песне, был особой он захваски, не любил он вкуса пудры и не ведал женской ласки, потому что был он мудрый. А без женской ласки право, жизнь как будто хромонога, деньги, почести и слава. Без любви, дано их Богу, И сидел он вечер каждый, А взаимности тоскуя, И задумал он однажды сделать женщину такую. И чиста и непорочна, Из реторты в результате вышла женщина, ну точно, Нотр дам был в женском платье, И, конечно, очень мило, целый день она не смела За кудесником ходила, и в глаза ему глядела.